небольшой, но нет. Он достаточно известен и знаменит по целому ряду причин. Есть причины, казалось бы, митовые. Здесь в Вильце течет замечательная река Сосна, в которой ну, совершенно замечательная чистая вода. И она была чистой не только вот эти последние годы, но она была замечательной до революции. И вот замечательный факт. Здесь изготавливалось пиво, которое покупали в Париже. Это было самое модное пиво в Европе из города Елец. Это тоже замечательное событие. Сейчас, правда, все это уже кончилось по неизвестной причине. Были бы деньги, я бы, наверное, восстановил этот проект. Но что делать? В пиве самое главное – это чистота воды. Вот здесь она была идеальная. Хорошо. Но кроме этого, здесь жили и работали замечательные, талантливые художники во всех смыслах. Ну, конечно, это Иван Бунин, писатель. Конечно, это Михаил Пришвин, писатель. Конечно, это Василий Васильевич Розанов, замечательный философ и мыслитель России. Он знаменит во многих отношениях, но известно, что он похитил жену. У Федора Михайловича Достоевского между делом. Да, ну и так дальше. Вот. Но здесь жил и творил и тихон хреников. А люди моего поколения прекрасно помнят в то время, когда песни тихо были буквально самыми любимыми, и часто исполняемыми местными советского Это великолепный талантливый, композит, музыкант, человек добрый, ласковый, и вот он здесь жил, творил, это вдохновляет. Кроме того, здесь был и учился в гимназии местной, потом в училище, замечательный русский философ Сергей Николаевич Булгаков. Он начал свою биографию как марксист, ездил в Германию, защитил близкую к теории Маркса философскую работу, магистрскую по теории сельского хозяйства в России, но потом резко отошел от марксизма, стал священником и уехал за границу, ну, с теми тремя знаменитыми пароходами, тремя, которые уехали в Европу. Ленин решил не наказывать, ничего не делать плохого нашей интеллигенции, но он предложил всем интеллигентам честно сказать, они поддерживают советскую власть или не поддерживают. Те Которые сказали, что не поддерживают. Ленин распорядился, чтобы никто вреда никакого не причинил, но просто разрешили уехать из России, чтобы, ну, грубо говоря, они не мешали строительству нового общества. В числе этих людей оказался Сергей Николаевич э, Булгаков, который переехал в конце концов в Париж, написал огромное число совершенно замечательных работ, мы с вами об этом еще будем говорить. И э, он был протерей. И он содержал и был главным человеком в единственной православной церкви Франции в Париже. Это одно из самых красивых зданий Парижа – Русская Православная Церковь. Она действует до сих пор, к сожалению, у нее сейчас нет денег на капитальный ремонт. Это я говорю на всякий случай, вдруг нас слышит кто-то, у кого есть небольшая денежка, чтобы помочь отремонтировать стоящую на лучшем месте в Париже самую красивую церковь в Париже. Это русская православная церковь, у которой сегодня нет денег, чтобы сделать капитальный ремонт. Да, я забыл сказать, конечно, о Жукове, замечательном художнике, который создал огромный цикл, который называется Лениниана. И вот за этот цикл он получил, по две или три государственных премии. Действительно, это очень хорошие с точки зрения художественной работы, он был высококлассным мастером, а в образе самого Владимира Ильича было на самом деле много симпатичного. Ну, например, когда у Бердяева, другого нашего великого философа, спросили, каких трех, трех людей во всей истории России он назвал бы, таких людей, которые преобразовали Россию и двинули ее в будущее. Бердяев сказал всего трое. Петр I, Александр Сергеевич Пушкин. И, конечно, Владимир Ильич Ленин. Я хочу напомнить, что Бередяев был, конечно, идейный противник Ленина. Но он сказал, что то, что сделал Ленин с Россией, сопоставимо только с тем, что сделали Петр Первый и Пушкин. Вот, и смотрите, все это начиналось здесь, в городе Елец. Последняя ремарка. Город Лец создался официально и вошел в официальные летописи на год раньше чем город москва но это на всякий случай спасибо